Смотрим Карину. <свист> <свист> <свист> не знаю как. Девушки, мне кажется, поперек лежат, а не мужчины выходит новое видео, очень угарное, очень Смотрим. крутое, также пятерку за лучший комментарий, ну и не забываем, лайк, лайк, лайк. я работаю в У нас а, -а, -а. Вас... а все так хорошо начиналось, думал, познакомись. А вот так вот, Арифоя. Не надо, спасибо, девушка, девушка не надо, девушка, спасибо, запиши, не надо, девушка. Друзья, на РУТВ запустили мой клип на песню Не враг. я вас попрошу проголосовать за него, свайп. И тут тоже лайк поставим, там что хочешь поставим. Вы теперь на сайт РУТВ и голосуйте за мой клип, чтобы его как можно чаще показывали. Да Карин в жизни так не бывает! Бывает. У статуи все время большой, а у тебя маленький. Рубрика Хуевый друг. Только маленький у него, он еще и ботинка еще решился еще. Во сне. <смех> С носком. <смех> Закрыл. Опять, бро. Верия. <смех> <смех> и ногу ударил. Вайд смотрим. Здравствуйте. Ты ничего, ничего не говори. Я знаю, зачем ты пришла. Ты хочешь вернуть <смех> парня? Да. Так, он темненький. А? А? А? А! Сука, Амаль. Как угадал, что Амаль-то зовут? Парня-то. Цыганка-правище. А, да, Да, это не приворот, она просто издевается над ней. Жестко. Ты очень хочешь, ты мужика вернуть хочешь? Хочу. Все, что было в доме, тему посыпало ее. Просто бред. Бери вот это, и все, и мужик тебе вернется. Спасибо, Спасибо. вам, пока. Давай, давай, давай. Дебы, кто приходил? Да, бывшая твоя. Ты что хотела? Хотела тебя приворожить. А я ее пурлену накормила. Прикол, она почувствует... Кто мой Почувствовала и побежала. Блин, такой умор, ё-моё. Издение, Степан Шершов? Да. И тут как хорошо начиналось, оказывается, военкомат-девушка. Явиться в военкомат. Я же не Годин. Военкомат. Годин, ты не Годин. Ну, а? Айкос. Фу, да блин. Фу, фу, фу, да это да Айкос это. А вот это уже не Айкос. Ну, это уже не Айкос. Фу, фу, фу, фу, фу, айкос. айкос. Амаль цыганинчик такой хороший. Женя запишет новую музыку и споет. По Послушаем. Всем привет, смотрим, как обычно. Ты, выйди оттуда. Сюда иди, я тебе говорю, вот тебе, тебе. Че, да я хочу с ребятами на встречу. Карина и дети гор. Муха там еще есть. Ребята, идем. Ее там и не видно сзади парней-то. Идем домой. дружбаны, навек. Ребятушки, я вас жду сегодня в 16.00 в торговом центре Саларис в о том яблоке будем фоткаться, общаться обязательно. Не придем мы. Далеко мы находимся. И время прошло. Приходите, будет очень много сюрпризов. Кошечка! Бомба, кошечка. Каринчика снимает чувака какого-то язык на сторону, А камеру чувак не видит. <связывая> И не увидел до сих пор. Я телефон Да не поеду, я обратно. Каринчика настоящая, ни на съемках, ничего. Женя снимает скрытой камерой. Вот такая Карина в жизни. Возвращайся. Да, ты с вами надо мной? Ты злая такая, да? ничего, потому что, блин, еще... ты не поеду. Мне телефон уже, Карина. Такси вызывай и едь. Ты прикалываешься, что нам месяц на съемку ехать? Все равно милая, милая-милая кошечка Карина. И отказывает даже мило. Такими друзьями враги не нужны, отвечаю. Женя, она прокачивает твою жизнь, ⁇ -мо ⁇ Охрана у Карины столько, охрана вот так-так ходит, а охраны в людном месте пипец. Нет, ты меня умеешь хорошо, снимать, в кавычку. Вот, Давайте я сейчас еще... Давайте покричим, да? Мы тебя любим очень сильно, очень-очень. Карин, сейчас очень важно, поймай виноград потом. Срочно, резко. А интересно, тоже как вот та бутылка, которая встала на дно. Долго снимали раз, чтоб попала в рот. Попал в рот Жене и сама не ожидала в рту Жене тоже на каком-то празднике с Кариной вот так вот Ну, конечно, интересно. Каждый день интересно. Выживание в нем требует особой бабуиновой политической смехалки. Мальчики бабуины, резвятся. Где самые хитрые и агрессивные самцы получают высший ранг и все привилегии. Самки на выбор еды столько, сколько они могут беги кариночка беги ее мои сейчас догонят я нормально отношусь к критике я люблю своих хейтеров и я своих хейтеров люблю очень сильно люблю своих подписчиков Сегодня на ужин будет мясо. Конечно. Жаркое. Из цыганёночка. Так, дорогие друзья, с вами передача «Разоблачение магов». И ты, шарлатанка! Чёрт. Схерали, Она шарлатанка? Нет, ты, ебану, ты тыганка. <связь> а ты, шарлатанка, пошли в отдел! Ты... Пошли... Пошли... Снимают новый вайн уже. Может быть, уже выйдет? К тому, как мой ролик выйдет, Снимают. Плетено очень красиво, красное, красное. Я пошла с подружками гулять. Давай, давай. А ты уверен, что она так должна идти? Да, я ее сам одел, сам причесал, сам накрасил. Зачем? Чтобы к ней нахрен никто не приставал там. Я бы приставал. Сука. Карин! Перемазюкивай ее. Пойдем еще подкрашу, сука. Не все так, как кажется. Брату, слушай, а у тебя новый iPhone есть? Да откуда? С седьмым хожу до сих пор. Да, это тебе. Серьезно? Правда? Ты чё, ебанулся? Второй раз ведешься на эту х***ю? Никто не подарит айфон. Надо самому заработать и купить. А так смешно, ух. Смотрите, колешник. Лёшка не может забить дави в ворота, ну конечно. Юмор на очень очень смешно, на дерутся Гоша, Гоша и Лёша, а Лёшка сильный такой, маленький, но очень сильный взрослый. Не дается, не дается ему. Хорошие мои, ровно через 20 минут я выложу к себе в ленту новую фотографию. Она связана с последним видео, поэтому, ребят, очень мне важно, чтобы вы зашли и поддержали меня. Также, как только мы набираем 800 тысяч лайков, я выложу сниппет на вчерашний трек, ребят, на новый трек, который вам так понравился. Сейчас я подарю эти цветы своей любимой. Наконец а мама у нее самая любимая, не Карина, не кто-то ли там. Самое дорогое, это мамочка. Веста она в Москве. <связать> Братан, спасибо. Хорошие мои, напоминаю то, что я выложил фото к себе в ленту, поэтому кто, ребят, не видел, скорее залетайте. Посмотрим фото. Тем более это фото с моей любимой. Также, ребят, осталось совсем чуть-чуть, буквально 100 тысяч. Мы набираем. И я сразу же иду снимать, ребят, снипет на новый трек и выкладываю в ленту, поэтому залетайте. Самая любимая это мамочка. Самая моя любимая, ваша любимая. Кстати, похоже очень сильно друг на друга.